приветствую всех это третья серия уроков по взаимодействию с предметами и в этой серии во первых мы снова пофиксим баг когда у нас персонаж проворачивался вокруг своей оси да при определенном действии с определенной стороны там есть такой бах, возможно, он будет э, не только в Advanced Locomotion, поэтому мы э, сделаем немного по-другому. И также мы рассмотрим то, как можно реализовать, э, что в зависимости от высоты предмета, где он находится, у нас будут проигрываться разные анимации подбора. Да? Вы могли видеть на канале две анимации подбора. Это одна анимация с земли, вторая э, что-то воз возле... Возле персонажа по центру. Итак, давайте приступим. Во-первых, посмотрим, как мы поворачиваем персонажа в сторону предмета, что у нас происходит. Наш event set Player Rotation, да, который мы создавали в прошлом уроке, где у нас есть Эктор. Я указал здесь BP Player Character. И мы достаем капсулу нашего персонажа. Поскольку у капсулы есть такая функция, мы можем вызвать, точнее не у капсулы, а у любого компонента, есть Move Component To. То есть эта функция она автоматически помогает плавно изменить местоположение объекта и также его ротацию. Поэтому мы используем один и тот же ивент для всех наших предметов взаимодействия, где мы можем указать и ротацию, и локацию нашего объекта. Как мы указываем локацию, да, у нас все осталось по-прежнему. Мы берем для обычных объектов взаимодействия, да, где мы не должны перемещать персонажа к объекту, у нас здесь просто GetWordLocation, и мы да, передаем ту же локацию персонажа, точнее капсулы, ту же локацию, да, мы передаем сюда. Это нужно для того, чтобы мы не перемещались в нули, если у нас здесь будет пусто. По поводу ротации, у нас все осталось по-прежнему. get GetWordLocation, нашей капсулы, единственное, что мы берем нашей капсулы, а не нашего персонажа. Дальше мы берем GetEctorLocation конкретно нашего эктора, с которым мы взаимодействуем, делаем Find Look at Rotation, то есть мы высчитываем ротацию в зависимости от положения объекта. Да, то есть, грубо говоря, мы смотрим на объект с одной локации да, в другую. Передаем только по оси Z и подключаем в Target Relative Rotation. Так, теперь давайте я покажу, как у нас с дверью. С дверью там немного иначе. Как вы помните, мы создавали булевые перемены, да, openL. Если true, то мы открываем слева, если false, то мы открываем дверь справа. Здесь нам нужно будет просчитать немного по-другому, поскольку мы будем брать также локацию, но мы будем локацию брать по z. И локацию по Z мы будем брать конкретно нашей капсулы, да, то есть чтобы мы не могли ее сместить вверх или вниз. То есть у нас стоит персонаж на поверхности, значит он перемещается на поверхности. Так, что еще? Дальше мы берем select по булевой переменной, и если она true то тогда мы берем а, локацию конкретно нашего Arrow а, левого, да, то есть, во-первых, мы вошли сюда, во-вторых, мы взяли а, локацию левого Arrow Так, и передаем локацию. Здесь же у нас то же самое, как и в ротации с объектом. Единственное, что здесь стоит Select, для того, чтобы мы могли переключать в зависимости от нашей булевой переменной да, справа или слева. Мы находимся и в соответствии с этим поворачиваем персонажа. Так, все остальное здесь стоит по дефолту, мы здесь ничего не меняем, да, и эта функция находится в интеракте Set player rotation. Uh, у меня здесь стоит проверка, да, если дверь не открыта и также мы вошли в триггер из OverlapPlayer, uh, если у нас будет True, тогда мы проиграем Interact. Mm -hmm. Так, так, так. А, по-моему, из Overlap Player я не показывал. Давайте я покажу, где он указывается. Хотя, по-моему, показывал, да, то, что он находится при Overlap с нашими боксами. А, помимо Open, а, да, также у нас происходит из Overlap Player. Хотя где у нас находится and reference? setOpen, Set mm, Да, это мы показывали. И давайте посмотрим, как это выглядит. Это выглядит, конечно же, лучше, чем с таймлайном, поскольку да, мы теперь можем смотреть, в принципе, куда угодно. У нас повернется персонаж и поднимет объект. И также у нас с дверью мы можем ставить здесь. У нас персонаж подвинется, и дверь откроется. И как мы помним, у нас баг с разворотом был конкретно, когда мы были вот в такой вот позиции к двери, которая размещена, получается, с левой стороны. Теперь у нас все в порядке работает. И этого бага нет. Так, и теперь давайте приступим к реализации функции это у нас в base interactable actor функция check distance мы создаем функцию check distance и ставим сразу ей пюру чтобы не забыть и давайте посмотрим что в ней происходит в ней вообще минимум логики так при string можно уже убрать он нужен был только для отладки Смотрите, что мы делаем? Мы подаем сюда плеер но плеер в виде эктора. Поскольку у нас здесь принимаются экторы, мы можем, конечно, сюда указать и плеер BPier BP. Это не принципиально, да, либо эктор либо Player. Uh, и что мы здесь делаем? Мы достаем функцию get_vertical_distance. Здесь есть несколько uh, функций uh, distance, to, uh, которые позволяют нам проверить дистанцию от объекта к объекту. Ну, в нашем случае, да, это от предмета, с которым мы взаимодействуем, к нашему персонажу. Есть общая дистанция get_distance_to. Есть uh, по горизонтали uh, и есть по вертикали. также есть еще какой-то squared но я не знаю что такое squared поэтому нам интересен на данный момент вертикальная дистанция поскольку мы будем проверять до да, высоту объекта на которой он расположен достаем ее и что у нас есть таргет это объект от которого будет проверяться то есть мы проверяем от объекта к персонажу в принципе можно и наоборот конечно я не думаю что это прям что-то поменяет только здесь нам нужно self то есть таргет это от кого а other actor это к кому мы проверяем нашу дистанцию Давайте я проверю, если мы поменяем наоборот, что у нас будет. Да, у нас все работает как надо. Поэтому без разницы. Но я, наверное, буду проверять от объекта к персонажу. Поскольку логика взаимодействия у нас в объекте. Дальше у нас идет проверка, если высота больше 60, это конкретно в моем случае, да, если у вас низкий персонаж, либо очень высокий персонаж, то вы подбираете свое число. Но конкретно для манекена, да, 60, в принципе, это нормально подходит. И здесь мы на выход подаем монтаж, а не монтаж тип переменной, и здесь у нас... Select по булевой переменной, где у нас, если true, то мы поднимаем земли. Да, у нас больше 60, мы поднимаем земли. Если у нас, соответственно, меньше 60, то мы поднимаем по центру. Да, получается так. И теперь переходим в функцию Interact. Вот такая маленькая функция получается, которая позволяет нам проиграть э, разные монтажи в зависимости от дистанции к объекту. Э, конечно же, к сожалению, мы не можем знать точную дистанцию заранее, да, поскольку предметы могут лежать на разных поверхностях, так бы мы, если бы могли знать заранее дистанцию на которой будет лежать объект то тогда мы могли бы сделать мэп и в зависимости то есть от разных высот да очень много можно было бы добавить разных анимаций положение руки и тому подобное конечно возможно мы попробуем сделать то чтобы Рука как бы притягивалась к предмету с помощью ИК-костей. Мы это попробуем реализовать позже. Просто я не уверен, что это будет хорошо по оптимизации и по удобству дальнейшей разработки. Если мы будем использовать много смешиваний, много ИК-костей, да... В принципе, в locomotion есть заготовленный функционал с этим, поскольку, да, если мы увидим оверлей давайте rifle то здесь у нас рука крепится на IK. если мы даже откроем какую-то анимацию ну, в принципе, не суть какую если мы здесь перейдем в метадату, к примеру, то мы увидим то, что здесь есть нейбэл хэнт и к, р и к и тому подобное, да. То есть у нас есть возможность подключать и включать и к кости для рук, для ног и тому подобное. Поэтому мы подумаем, как это реализовать. А теперь давайте посмотрим, что у нас получается. В принципе, мы это уже делали только что а, при проверке дистанции. А, здесь будет наглядней. да? Здесь вне зависимости от высоты мы уже проверяем конкретно от объекта к персонажу. Мы подбираем с земли. Здесь мы будем подбирать еще с земли. Здесь уже высота достаточно большая. Он будет подбирать с высоты. Так, сейчас мы спустимся, подбираем земли, и здесь также подбираем земли. Вот такой вот урок, э -э, немного с баг-фиксом, немного с дополнением, короткий, но я думаю полезный, который поможет как-то разнообразить ваш геймплей. Поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч.